Говорят, что волшебников нет, На колдовство наложили запрет, Но лишь за кровью глаза и во сне В гости приходит ко мне Самый известный волшебник и маг В круглых очках на затылке колпак. Тонкая палочка, словно стрела, Старый пиджак и метла. Здравствуй, юный волшебник, Очень рад видеть тебя. Ты открой свой мудрый учебник, Чудо соверши для меня. Палочкой своей у волшебной Сделай двойной пируэль. И тогда растает бесследно Миф, что волшебников нет. Мы с тобой взлетим выше неба на серебристой метле В те миры, где никто еще не был, И растворимся во мгле, Землю к миком всю облетим мы ветра любого быстрее в без глубинных самых далеких морей меня заклинаем, чтоб победить мог я зло Мог пройти бы все испытания И чтоб любви повезло Ты Твердит, что волшебников нет Я мог бы дать один ценный совет Медленно ночью до стада, считать И под конец засыпать И как накроет вас легкая тень Не прогоняйте сонливую лень А продолжайте тихонько считать И не забудьте сказать Юный волшебник Очень рад видеть тебя Ты открой свой Мудрый ученик Чудо сверши для меня Палочкой своею Волшебной Сделай двойной перуэль И тогда Растает бессмертно Миф, что волшебников нет И тот же нет. Волшебней придет, колдовства вас с собой уведет. Снится тогда, от весны до весны, будут волшебные сны. Снится тогда, от весны до весны, будут волшебные сны.